Всем сегодня с вами Настя Мяни и Катя. И сегодня мы пришли в знаменитый ресторан Потоку куксу, чтобы попробовать коки куксу. Я очень жду, поэтому давайте попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, Настя, а где прибор? В Корее а, прибор находится вот в таких штучках. Сейчас я а -а -а. да. да. да. Спасибо. Я хочу сначала попробовать бульон. А. Насколько куда-нибудь ли я есть? Я не mm. уверена. Ну как? куда Горячий, кажется. Это очень вкусно. Очень вкусно, м -м. М -м. М -м. реально средний, то есть это не соленое, не сильно острое, не пересоленное. отлично. Мне кажется, бульон очень острый, facilement. но при этом лапша очень нежная. Но при этом лапша очень нежная, поэтому mm -hmm. как-то она сглаживает остроту. Я хочу попробовать вот эту ящичку. Сюда? Mm. Попробуем. Сюда. Mm. Сюда. Это острое? О, oh, да. <свят> <свят> Мы в Корее здесь все острое. Ммм, mm. вкусно. Очень. Сложно. Ребята, <свят> вам обязательно нужно это попробовать. Это <свят> что-то нереальное. Обязательно заходите в это место, если будете на Чеджу да. Кстати, не хочешь, что ты заказать? Наша любимая Да. Только как нам позвать нужно человека, чтобы заказать? Я слышала, что на Чеджу, чтобы позвать владельца заведения, не обязательно говорить с он Они называют как самчун. Самчун? Джадинку? Да. Прям так можно и назвать? Mm, как родственника mm, поэтому, Это очень интересно Да, поэтому <laughs> Я думаю Давай, давай, давай заказывай Я примерю Санчун Баккули чем то сеооо Да Ты возьмешь одну Тебе mm. Я тебе налью Так как ты старше меня Я тебе Ааа а... Да, да, это я, это я знаю Но так не обязательно знаю. напоминать возраст Так Вообще так много ну, чтобы было вкусно. А это оригинальный вкус? Да, это обычный вкус. Хотя на чечут, кстати, очень много бывает разных вкусов. Есть даже с мандаринами, кюль, mm кюль -hmm. Это я тоже пробовала. Так я тоже. И ты пробовала тоже. На сегодня мы пьем самый оригинальный, самый классический. Ну что, Давай, И как раз с куксу отлично сочетается. И даже алкоголь не чувствуется. Мне кажется, мы собьемся. Я не знаю. Очень. Слушай, я вообще так наелась. Я не могут такие большие порции. Просто нереальные. Больше, вообще, чем, здесь... больше чем твоя голова. Mm. Твоя тоже. Ты знаешь, что вот этот и вот этот бульон приготовлен на свининой кости? Нет, я не знаю. Очень долго томлены, поэтому так вкусно получилось. И я хочу еще попробовать... Вот это мясо? Uh -huh. Как оно называется? А Это называется томбэ коги. Mm. Uh, томбэ это название доски, mm. коги это, собственно, мясо. Mm. Uh, история здесь такая. Uh, корейские женщины, которые живут на Чеджу, очень много работают, и у них мало свободного mm. времени, чтобы готовить еду. Mm. Поэтому они придумали такой способ подачи uh, мяса. Которая называется куки. То есть женщины чеджи сразу сказали, обособили, что они очень заняты. Да, показывает это даже название. Но они, видишь, они трудолюбивые такие. И благодаря этому появился такой способ подачи, который есть только на чеджи. Ну, как тебе? Вкусно? Да? Очень вкусно. Да? Я так тоже должна попробовать. Пожалуйста, попробуй. Нереально вкусно. Давай, попробуй. Вот это вот вот самое, самое. Мне кажется, это на первом месте у меня. Как раз таки у нас новые mm. перца. Mm. <свят> ну это как? очень нежно. Очень нежно. Да, довольно нежное, Оно такое как бы э, в самый раз. То есть и не разваливается и, и, и такой, прям, тает во рту. Очень вкусно. Очень вкусно. Mm. А что тебе больше понравилось? Сунде или сумдакуги? Тундакуги. Для меня больше. Хотя. Ну, Сомдэй тоже пробовала и до этого, но не, не в Корее. Угу. Похожие блюда я пробовала, не именно это. Но я не против есть это, потому что для меня это в самый раз не понравилось. Да, правда, очень нижний есть, вкус. Мне больше без соуса понравилось больше. Да? М -м. А, потому что можно прочувствовать вкус мяса лучше. М -м. Но здесь в качестве соуса можно использовать бульон, М -м. поэтому мне нравится. М -м. У меня тоже получается такой остренький, а самый лучший вариант это взять вместе с куксу, с лапшой. Мы забыли про что? закуски. Закуски панчаны? Панчаны забыли совсем, они там у нас сторонке, где-то на краю стола лежат. Да, нельзя спать панчаны. Никогда не забывайте. Нужно съедать все, что дают. Ой, да, у меня так суп распроизгался. Мне очень понравилось в этом заведении, я чувствую себя довольно комфортно. Я объелась, я хочу просто лечь спать сейчас. Было все очень вкусно. Тебе понравилось? Да, мне безумно понравилось. Я попробовала безумно вкусный куксу. Тамбе куки, тоже мне очень понравилось. Сунде и, конечно же, звезду Макколи. Если вы будете начать джу обязательно зайдите в куксу.